Это было 22 февраля 1994 года. Подошел мужчина, я предложил ему открыть один из чемоданов. Три чемодана, из которых стали вываливаться рукописи Хлебникова и Маяковского и кого угодно. А он сам стал говорить, что это его родственники Маяковские. <смех> Когда я впервые увидела архив Николая Ивановича Харджиева, мое сердце архивиста просто содрогнулось. Они уходили не генды и ходили не о его коллекции, которую мало кто видел. Довольно скоро я буду ездить по всем векам. Я был в тридцать м Он себя ощущал человеком, в котором сосредоточились все традиции авангарда. И вот эта идея, что он, он единственный, кто может это сохранить, была главнейшая идея его жизни. Я удивительно, что я весь в пыли и поперечный! Красный квадрат висел вот на этом месте, на этой стенке. Вот это тоже небольшая комнатка, и именно здесь хранились его сокровища. К сожалению, козырные карты его коллекции это живопись. Малевича и работы Розановой, и Гончаровой. Все это было у него угрозено. Что же Когда русское искусство начало стоить по-настоящему денег, они чувствовали постоянную опасность. И они решили уехать. Она безумно боялась, что вот просто их убьют, зарежут, и ограбят. Что и произошло к сожалению, в Амстердаме.